Давненько на нашем канале не было видео про бэкплейты, и сегодня мы исправим эту ситуацию. Всем привет, вы смотрите канал Каста Мод, и у нас сегодня алюминиевый бэкплейт с RGB подсветкой. Апельсин Special Edition бэкплейт, ребят, у нас сегодня. Сразу успешу ответить на вопросы, которые вы себе сейчас задали. Почему он оранжевый, почему он именно с таким логотипом, почему именно для 980 Ti и так далее. Данный бэкплейт сделан для одного из наших подписчиков. Он сам выбрал форму, логотип, выбрал подсветку, выбрал цвет покраски. Поэтому, собственно, бэкплейт так и выглядит. И, конечно, для того, чтобы заказать подобный бэкплейт у нас, достаточно всего лишь заполнить форму, которая есть под этим видео. Данный бэкплейт сделан для видеокарты 980Ti от MSI, референсная модель. У данной видеокарты есть бэкплейт, но так как система охлаждения была заменена на жидкостную, то собственный бэкплейт старый пришлось убрать. И наш подписчик захотел себе что-то уникальное и не так, как у всех. Поэтому заказал у нас данный бэкплейт. Можно сказать, что это самая максимальная конфигурация, которую мы только можем сделать на данный момент. Здесь есть алюминиевая пластина, под низом акрил и есть RGB подсветка. Подсветку в этом бэкплейте можно подключить как к отдельному контроллеру, который будет управлять ей, также ее можно подключить к материнской плате, если на материнской плате есть, собственно, выход для RGB-лент. Вначале задумка была такова, чтобы алюминиевую пластину приклеить к акрилу. Но потом мы отказались от этой идеи и решили посадить ее на маленькие винты. В общем так надежней, уже точно он не отвалится и не отклеится, поскольку нужно было бы проверять какой клей приклеит, какой не приклеит. А на эти маленькие винты мы посадили и теперь уже точно оно будет надежно держаться. Данный бэкплейт будет служить больше как декоративная накладка, чем как функциональный полноценный бэкплейт. Поскольку он не будет крепиться к видеокарте на винты, для того чтобы бэкплейт посадить на винты, то нужно было к нам присылать саму видеокарту, и тогда бы мы уже подогнали от отверстия, если они есть на текстолите, данный бэкплейт. Если же там нету отверстий на самом текстолите видеокарты, то в принципе невозможно поставить бэкплейт на винты самодельные, поскольку видеокарту сверлить не будешь ради этого. И также для того, чтобы бэкплейт отводил какое-то тепло от видеокарты, то тоже нужно было нам присылать видеокарту, и тогда бы мы Нашли эти места горячие, это либо чипы памяти, если они сверху, либо само графическое ядро. И тогда бы уже как-то придумали отвод тепла на алюминиевую пластину. Но так как наш подписчик находится не в Украине, а в России, то прислать к нам видеокарту, потом ждать какое-то время, а ждать ему пришлось больше месяца этого бэкплейта, Потом ждать, пока оно все доедет к нему, это достаточно проблематично. И понятное дело, что мало кто решится отправить свою видеокарту и остаться без компьютера или остаться со встроенной графикой какое-то время. Поэтому хоть нашему подписчику и хотелось вначале, чтобы бэкплейт еще и отводил тепло от видеокарты, это было практически невозможно сделать. Мы не стали снимать это видео в формате видеоурока, поскольку сделать в домашних условиях такой бэкплейт это очень сложно. И сложность заключается не в том, чтобы там начертить чертежи или покрасить или собрать его, нет, это все в принципе можно сделать дома. Сложность заключается в том, чтобы найти такую фирму, которая бы вам вырезала в единичном экземпляре допустим такую алюминиевую пластину или же акриловую подложку. Как правило все они отказываются, поскольку это слишком маленько. Поэтому даже когда мы заказываем таких несколько штук, там 5-6, то многие нам отказывали поскольку это слишком маленький заказ. Поэтому, если вы хотите что-то подобное себе, то пишите под этим видео или же заходите на нашу группу ВКонтакте и пишите в личные сообщения, свои пожелания. И, возможно, мы сможем вам помочь с тем, чтобы реализовать вашу, так сказать, идею, задумку или, может быть, даже мечту. А если понравилось это видео, то ставь палец вверх, подписывайся на наш канал и заходи на наши публичные странички ВКонтакте, Фейсбуке и будь в курсе новостей нашего канала. Всем пока и до скорых встреч.